Ультрастойкое полимерное покрытие для автомобиля, которое выдержит любые воздействия, а также обладает высокой износа стойкостью и влагонепроницаемостью, появилось на российском и рязанском рынке. Называется оно «Бронятор». Наша компания разработала и внедрила в производство линейку стойких защитных покрытий под маркой «Бронятор». Продукция на 100% изготовлена из российских компонентов, тем самым имеет более доступные цены. Защитное полимерное покрытие, грунт и лак – это только часть продукции, которую можно приобрести в специализированном магазине. Линейка материалов включает в себя базовый комплект ультрастойко-защитного покрытия «Бронятор» в черном свете и колеруемый. Также есть в продукции грунты по разным поверхностям, э, бетон, дерево, металл, пластик. И также у нас есть лак глянцевый и лак матовый. Бронятор можно использовать и в бытовых нуждах, например, при покраске метал-конструкций, решеток, оград, столбов, перил и так далее. На автомобиль ее можно нанести как самому, так и в центре ультрастойких защитных покрытий. В нашем центре мы наносим защитное покрытие в профессиональном Покраска автомобиля среднего класса займет около 3-4 дней. Цена за это 29 тысяч рублей. Центр дает гарантию 2 года. Наше защитное покрытие защитит ваш автомобиль от сколов и царапин. Центр ультрастойких защитных покрытий находится по адресу Куйбышевское шоссе 43А. А приобрести продукцию можно в магазине «Автопрестиж» на улице Черновицкой, дом 19 или на сайте бронятор.ру. Валерий Седов, Сергей Данилин. телекомпания «Город».